Зеркало моей души, том 3. Жизнь продолжается. Глава 1 Икс-файлы Сан-Франциско 2. Весна 1994 года. Как это уже далеко, как будто в другой жизни. Но это не из другой жизни, но все же. События прошлого мгновения оставят в нас незримый след. Одним подарят откровения, а для других все будет бред. Кто будет прав, покажет время. Чем станет летопись моя? а для меня событий и бремя – всего лишь исповедь моя. В ней правда все, в ней крик души, желание правдой поделиться, и в этом зеркале души судьба моя всецело отразится. Так уж получилось, что моя жизнь с самого начала была не такой, как у всех. Я всегда был не такой, всегда оставался самим собой, и никогда не искал выгоды для себя, а искал истину, и часто мне это приносило одни только проблемы, но несмотря на все это – я продолжал идти своим путем. Меня даже в школе прозвали динозавром. Конечно, в шутку, но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. С тонким намеком на то, что все динозавры вымерли, а я вот случайно выпал из эволюционного процесса и сохранился. И причиной этому было то, что я никогда не ругался матом, не курил, не пил, не пытался быть как все, а был самим собой. Конечно, это не всем нравилось, но я никогда не пытался кому-либо угодить. И вполне возможно это и стало одной из причин, позволивших мне кое-чего добиться. Кстати, я не ругаюсь матом и не пью и не курю до сих пор, хотя мне пришлось работать и на заводе, и учиться в университете, и служить офицером в армии и так далее. Если в детстве мои позиции были основаны скорее на интуиции и противлении любому насилию или принуждению, то со временем у меня возникло и понимание всего этого, и мои позиции стали убеждениями. Одной из причин проявления моей интуиции было и то, что когда кто-нибудь при мне произносил матерные слова, я ощущал их как удар, в самом прямом смысле этого слова, не говоря уже о том, что эти слова унижали и самого произносящего, и не только его, но и женщину. А я считал такое поведение недостойным мужчины. У меня было с детства свое понимание чести и понимание того, каким должен быть мужчина. И хотя все это создавало для меня дополнительные проблемы – я не менял своих убеждений. Я никогда не думал о том, как мне будет легче, а думал о том, как будет правильно. На меня провокации типа маменькин сыночек или слабо не производили желаемого воздействия. И что самое интересное, мне практически никто и никогда не говорил ничего подобного, чтобы заставить сделать что-то, чего я не хотел. Видно, даже дети и подростки чувствовали, на кого подобное может подействовать, а на кого нет. А вполне возможно, виновато и мое собственное влияние на других, о котором в детстве и отрочестве я даже не подозревал, но тем не менее наблюдалось весьма странное явление. Несмотря на то, что я был белой вороной, ко мне тянулись другие дети, хотя в детстве я не любил компаний, много времени проводил за чтением книг и другими своими увлечениями, рисованием, лепкой, секретными экспедициями в ближайший овраг, лесополосу или на гору Змейка. Мои секретные экспедиции не одобряла моя мама, так как часто из них я возвращался весь перепачканный, и ей приходилось вновь стирать недавно постиранное. Часто я пытался замести следы своего преступления грандиозной стиркой во все том же ближайшем ручье, который журчал на дне врага. Необходимость таких стирок заключалась в том, что я не научился тогда ходить по воде, кстати и до сих пор этому не научился. И при исследовании ближайшего болота, ручьев и озер, нередко моя одежда от неумения ходить по воде страдала, на ней появлялись досадные следы преступления. Я правда тогда и не пробовал освоить эту технологию, но от этого суть вопроса не менялась. Снова немного увлекся своими воспоминаниями, на этот раз детскими. Итак, весной 1994 года нам со Светланой пришлось столкнуться с весьма необычной ситуацией. Все дело в том, что мировое правительство захватило очередную летающую тарелку, которую в народе окрестили НЛО, и этот НЛО никоим образом не должен был оставаться в их руках. Этот НЛО поместили на секретной базе, на которой находились и другие НЛО, захваченные в плен пилоты этих космических кораблей, тела погибших и целый ряд разных лабораторий не только по изучению инопланетных технологий, но и по изучению самих инопланетян с целью создания гибридов. В прессе появляется много сообщений о том, что инопланетяне похищают людей, изучают их, ставят разные эксперименты, скрещивают их с собой. Такие факты безусловно есть. Но в прессе нет ни одного сообщения о том, что делают земляне с захваченными в плен инопланетянами. А земляне с инопланетянами очень часто вещи гораздо более жестокие, чем инопланетяне с людьми. Но это тема отдельного разговора. Секретная база с инопланетными кораблями. Всем сразу на ум приходит знаменитая Зона 51, и все будут совершенно неправы. Да-да, все ошибутся, ибо Зона 51 – прекрасно сделанная утка. На этой базе для видимости создали необходимый антураж, который активно раскручен в прессе, а также Голливудом, где снято много фильмов, в которых так или иначе главный или не очень героиней фигурирует эта самая Зона 51. Одно из таких других мест может быть самое основное – находится там, где никто и никогда бы не подумал, рядом с одним из самых известных в мире городов США. И название этого места не имеет номера, и это не военная база, официально, хотя в то же самое время оно остается одним из самых засекреченных мест в США. Снаружи вообще ничего не указывает на какой-либо суперсекретный военный объект. Обычные дома, в которых живут реальные люди, даже не подозревающие о том, что под ними и рядом с ними находится суперсекретный объект. Все уже достаточно заинтригованы, не буду дольше испытывать ваше терпение. Эта суперсекретная база спрятана в маленьком городке под названием Саусалита, который находится рядом с Сан-Франциско, немного севернее этого города. Достаточно только выехать из Сан-Франциско по мосту Золотые ворота и сразу за ним повернуть в съезд направо. Саусалета это знаменит в первую очередь тем, что в этом маленьком городке находится уютная бухта, в которой разместилась стоянка для яхт состоятельных жителей Сан-Франциско. Расположен этот городок на отлогих склонах невысоких гор на побережье Тихого океана залива Ричардсона. В этом городке много ресторанов, магазинов, мест для отдыха и развлечений, и он чем-то напоминает маленький европейский городок, что совершенно не свойственно для американских городков. В нем всегда полно народу, туристов, постоянный круговорот людей, машин, просто прекрасное место, чтобы спрятать сверхсекретный объект. А сам объект спрятан в глубине тех самых невысоких гор Тихоокеанского побережья. Он невероятных размеров и имеет подземно-подводную стоянку для подводных лодок, которые незаметно входят в бухту и швартуются в подводной пещере-бункере. А работники этого сверхсекретного объекта приезжают в этот городок, как и все остальные – Заходят в торговый комплекс, в нужном месте заходят в нужную дверь и через некоторое время оказываются на своей работе, а после работы также незаметно сливаются с толпой и едут к своим семьям. И это ни у кого не вызывает никакого подозрения, ибо это место очень популярно у жителей Сан-Франциско и туристов, которые очень часто приезжают в этот городок просто поужинать. Многие рестораны работают до глубокой ночи, так что приезжающие и уезжающие машины ни у кого не вызывают даже малейшего подозрения. Но разве не идеальное прикрытие и не идеальное место для того, чтобы спрятать сверхсекретный объект? Есть еще одно идеальное прикрытие для этой сверхсекретной базы. Во время Второй мировой войны вход в залив Сан-Франциско защищала военная база береговой артиллерии. По обе стороны залива были оборудованы мощные железобетонные доты и дзоты, с которых полностью простреливали все морские подходы к заливу. До сих пор можно увидеть внушительных размеров гнезда под орудия береговой артиллерии. Все и все было спрятано внутри все тех же невысоких гор побережья. Сейчас все эти сооружения заброшены, но попасть внутрь по-прежнему невозможно. Все это вместе служит прекрасным прикрытием для вентиляционной системы сверхсекретной базы, которая хитро соединена с вентиляционной системой бывшей базы береговой артиллерии. Неправда ли здорово придумано? Никто и никогда не заподозрит и не заподозрил до сих пор, что один из самых таинственных секретных объектов США находится именно там, где я описал. Тысячи и тысячи людей ходят рядом по этому объекту, сталкиваются с его работниками почти каждый день, и никто и ни о чем не догадывается. Неплохо для американцев. А теперь о том, какая же начинка у этой сверхсекретной базы. По крайней мере о той, которая была там весной 1994 года. А было там следующее. Незадолго до указанных событий на эту базу подводной лодкой был доставлен НЛО. Причем не НЛО, каких не так и мало захвачено в разных странах. А НЛО управляемый телепатически. Американцы всеми силами пытались получить код доступа к управлению этим кораблем. Если бы им это удалось... Я думаю, нет надобности расписывать последствия этого. Скорее всего, у них бы ничего не вышло из этой идеи, но они стали действовать неожиданно для всех, и эти действия могли бы привести к планетарной катастрофе. До кого-то из них дошло, что открыть доступ в корабль и ко всем его системам можно только телепатически. Может быть, я и сам невольно подтолкнул их к этой мысли, когда я в СССР и в Америке своим слушателям рассказывал о своем первом опыте общения с обломком НЛО в 1987 году. Так или иначе, незадолго до этих событий на базу были доставлены две женщины-экстрасенса, которые попытались телепатически установить контакт с кораблем. У них из этого ничего не получилось. Корабль был вынужден уничтожить агрессоров, так как при отсутствии соответствующего уровня развития и качеств Корабль телепатически передает приказ о необходимости немедленного прекращения контакта и удалении на безопасное расстояние от корабля. Женщинам, видно, удалось установить контакт с кораблем, но они, видно, под давлением своего начальства не прекратили попыток контакта после того, как корабль отказал им в доступе. Может быть, сами женщины и не рискнули бы продолжить попытки после отказа, но, когда сзади дышат в затылок люди в черном, мало кто рискнет возразить. В результате они превратились в трупы, так как повторные попытки вступления в телепатический контакт после отказа расцениваются как агрессия со всеми вытекающими из этого последствиями. А последствия такой агрессии приводят к тому, что корабль уничтожает агрессора. Когда я столкнулся с подобным явлением первый раз в 1987 году, всю эту информацию мне выдал небольшой кусок НЛО, который попал в руки Кускова Владимира Дмитриевича. И даже этот небольшой обломок наносил удары по агрессорам, только мощность этих ударов была пропорциональна размерам этого обломка, и поэтому не проявлялась в столь драматичных вариантах. У людей могла закружиться голова, пойти кровь носом, но никто так и не понимал причин этого явления, считая все это проявлением контакта с инопланетными технологиями. Только при длительном взаимодействии с этим обломком возникали серьезные проблемы. Так вот, в США в руках спецслужб оказался не маленький обломок, а целый корабль, практически неповрежденный. Поэтому он наносил удары мощные, в результате чего эти две женщины экстрасенса были ему уничтожены после предупреждения. Но они успели сообщить перед своей гибелью о том, что корабль телепатически запретил им продолжать телепатический контакт с соответствующими комментариями. Когда они погибли из-за дурости спецслужб, последние не только не прекратили свои попытки проникнуть в корабль, а наоборот, все случившееся только подстегнуло их аппетит. А это означало одно – они будут привозить людей снова и снова до тех пор, пока кто-нибудь не будет пропущен охранной системой корабля. А если сущность человека пройдет тест, а его сознание будет на уровне человека из каменного века – то попав внутрь такого корабля, этот человек своими мыслями может запустить такие процессы, которые приведут к аннигиляционному взрыву со всеми вытекающими из этого последствиями, и поэтому нельзя было допустить даже возможности такого сценария. Обо всем этом нам со Светланой рассказали друзья, которые сами были не отсюда. Некоторые из них даже создали себе земные тела, которые обладали определенной независимостью от своего Создателя и являлись не только их продолжением – но и имели свое собственное сознание, которое после выполнения миссии сливалось с сознанием оригинала. Так вот, нам передали, что этот корабль должен быть изъят из рук американцев как можно скорее, а для этого он должен был быть телепортирован на свою родную базу. Я телепортацией в пределах Мидгард-Земли никогда не занимался, и хотя принцип ее мне был хорошо известен, у меня не было времени на репетиции. Мои репепепетиции, типа веселые ребята, были бы смешны и еще неизвестно, к чему бы привели. В лучшем случае у меня бы ничего не получилось. Может быть, и существовал такой малюсенький-малюсенький шанс того, что у меня бы что-то получилось, но на эксперименты времени у меня не было. У Светланы было несколько спонтанных телепортаций ее самой на довольно-таки большие расстояния, но она не умела управлять этим процессом. Короче, ситуация весьма интересная, если можно так сказать. Пришлось нам искать третьего, который бы мог бы своими действиями, по сути самыми главными, обеспечить успешное проведение операции «Ы». Этим третьим стал земной дубль, многоточия, которому он дал весьма забавное имя – Адам, что говорит о том, что наши тамошние друзья обладают хорошим чувством юмора в земном понимании. Учитывая природную подвижность, Светлане досталась самая интересная и самая опасная часть операции. «Мне самое неинтересное». Обеспечение защиты и потенциалом и телепортации самой Светланы и на втором этапе телепортации космического корабля на родную базу. Адам выполнил обеспечение технической части операции, задание координат телепортации и соответствующих программ этих самых телепортаций. Вот такое распределение функций и задач было в нашей тройке. В один прекрасный день операция И вступила в заключительную фазу. На моем потоке Адам телепортировал Светлану в подземный бункер, где находился нужный НЛО. Светлана материализовалась в бункере прямо на глазах начальника инопланетного отдела НАСА и главы ЦРУ. Светлана успела увидеть только предельно удивленные лица этих людей с раскрытыми ртами, и она тут же сообщила нам об этом, и Адам немедленно приступил к обратной телепортации. На глазах, так еще и не отошедших от шока от необычного появления Светланы, она также необычно растаяла у них же на глазах. Да, хотелось бы мне видеть их лица в этот момент. Думаю, что подобная реакция была бы практически у каждого. Представьте себе, что перед вами воздух начинает густеть. Возникает нечто похожее на туман, который, сгущаясь, становится все прозрачнее, и вот, через какое-то мгновение перед вашим взором появляется прозрачное существо – которая быстро уплотняется, превращается в живую, очень красивую женщину с огромными глазами цвета морской воды. И эта женщина, увидев вас, удивляется не меньше вашего, и тут же начинает таять, и через несколько секунд перед вами пустота. Если вы не в состоянии белочки, то такое переварить может далеко не каждый. Правда, и в состоянии белочки перед людьми появляются не прекрасные незнакомки, а черти, которых будет правильно назвать «астральными животными». Светлана позже мне рассказывала о своих ощущениях во время телепортации, так как при спонтанных телепортациях, которые у нее были ранее, у нее был провал в памяти. Она выключалась и включалась уже в другом месте, не помня ничего из того, что происходило при телепортации. В этом случае телепортация происходила при полном сознании и восторгу Светланы не было предела. Светлана рассказывала мне о своих ощущениях. Она говорила о том, что в твоем теле появляются какие-то пузырьки, как в бутылке с газированной водой, когда только откручена крышка. А потом, говорила Светлана, ты чувствуешь, как будто ты начинаешь таять, таять и в один момент просто осознаешь, что находишься уже в другом месте. Телепортация похожа на легкое дуновение ветерка, на зыб на воде, когда в безветренную теплую погоду неожиданно налетит на водную гладь ветерок. И через несколько секунд все вновь неподвижно, как будто ничего и не было. Телепортация это зыбь на ткани пространства, когда во время этой зыби открываются одновременно две таинственные двери в разных точках пространства. А для путешественника по пространству кажется, что дверь одна, так быстро все происходит. И нет между этими двумя дверями энергетического смерча, который безжалостно бросает из стороны в сторону путешественника сквозь пространство, как это любят показывать в фантастических фильмах. Вне всякого сомнения, энергетический вихрь это очень красиво, завораживающе и щекочет нервы зрителям, но все это вымысел режиссера и никакого отношения к реальной телепортации не имеет, так же как и нет никакого грохота. Самое смешное в этой ситуации, так это то, что Светлану узнали так же, как и Светлана узнала директора ЦРУ на то время. Неожиданные свидетели появления Светланы из ниоткуда в секретном бункере были поражены. Они уже многое, точнее считали, что многое, знают о Светлане и обо мне, но подобное было для них полной неожиданностью, и после этого ее еще прозвали и летающей женщиной Flying Woman. После первой неудачной попытки операции И по вызволению НЛО из рук коварных американских спецслужб вскоре была предпринята новая попытка. Операция И-2 проходила в том же самом составе с таким же разделением операционных задач, что и первая. Отличием второй попытки было то, что перед тем, как Адам начал телепортацию Светланы в подземный бункер с НЛО, сначала проверили, что в бункере не было людей, и камеры наблюдения показывали, что в Багдаде все спокойно. И только после этого началась телепортация. На этот раз все прошло гладко. Светлана материализовалась в бункере, там никого не было. После чего началось главное действие. Светлана стала проводником всей операции, она стала глазами, которые контролировали процесс на месте. Через нее шли потоки материи, необходимые для телепортации космического корабля инопланетян на родную базу. Адам обеспечивал необходимые координаты для телепортации. Я обеспечивал необходимый потенциал для совершения телепортации. Короче, мы хорошо сообразили на троих, в результате чего НЛО из подземного бункера исчез. Забавно было бы посмотреть на лица работников этой сверхсекретной базы, когда они не обнаружили НЛО на том месте, где он был все время. А еще любопытно было бы увидеть отчет о том, куда и как исчез сверхсекретный космический корабль на разгадку технологических тайн которого так надеялась военная и правительственная верхушка США, помешанная на идее мирового господства. Можно только предполагать эту реакцию, но мне почему-то кажется, что эта реакция у них была отнюдь не радостной. К сожалению, на этой сверхсекретной военной базе были не только захваченные правдами и неправдами космические корабли пришельцев, живые и мертвые и сами пришельцы. На этом сверхсекретном объекте была и не менее сверхсекретная лаборатория которые занимались генетическими экспериментами с инопланетянами. В этой лаборатории не только проводили скрещивание человека с инопланетными существами, но и проводили вживление в детей инопланетных имплантов с целью получения суперчеловека. Для этого особо одаренных паранормальными способностями детей Просто похищали, и вживляя в них разные инопланетные импланты, наблюдали потом за тем, что из этого получится. Думаю, нет надобности объяснять, что дети попадали в эту тюрьму, из которой не было дороги назад, не по своей доброй воле. Для своих родных и близких они исчезли бесследные навсегда. Но после вживления этих инопланетных имплантов, очень многие дети погибали в страшных мучениях, а за этими мучениями спокойно наблюдали изуверы в белых халатах ученые, которые мечтали прославиться и отгрести много денег на этих детских мучениях. Если повторюсь, если в результате этих чудовищных опытов над детьми они получат желаемый результат сверхвозможности. Эти выродки по-другому язык не поворачивается назвать их, даже не подозревали и не понимали, что эти самые дети при правильном развитии могли бы получить такие сверхвозможности, которые для инопланетян являются фантастическими и недостижимыми. В связи с этим мне приходит на память то, как в СССР относились к иностранцам. Любой иностранец в стране Советов воспринимался как небожитель, со всеми вытекающими из этого последствиями. Они пользовались в нашей стране большими правами, чем сами граждане, перед иностранцами присмыкались даже властьдержащие. Такое же отношение уже у властей всех стран к инопланетянам. Считается, что если они прилетели к нам с другой планеты, то только этот факт уже говорит о том, что они высокоразвиты, и имеют сверхспособности и вообще. Конечно, на данном этапе развития цивилизации Мидгардземлип, построенная по плану социальных паразитов, мягко говоря, находится на очень низком уровне развития, не говоря уже о том, что современная цивилизация построена на принципах вульгарного материализма. Но жители Мидгард-Земли, особенно представители белой расы, самый старый из раз, живущих сейчас на Мидгард-Земле, обладают невероятным потенциалом, который благодаря действиям социальных паразитов в подавляющем большинстве случаев заблокирован и находится в глубоком литаргическом сне. Именно в уникальных условиях Мидгард-Земли существует реальная возможность не только выйти из состояния литургического сна, но и развить возможности до таких уровней, которые и не снились представителям инопланетных цивилизаций. Вообще-то меня всегда удивляла логика, точнее ее отсутствие у высших военных и правительственных кругов. В космических кораблях на Мидгард-Землю прилетают не высшие иерархии цивилизаций, а простые пилоты или исследователи на уровне младших научных работников, и эти существа не обладают и не могут обладать априори ничем иным, кроме как своими профессиональными знаниями на своем уровне. Это равносильно тому, что захватив пилота какого-нибудь военного или гражданского самолета, требовать у него дать информацию о том, как построить самолет, сообщить все теоретические обоснования принципов перемещения в пространстве и так далее. Думаю, что летчик немного сможет сообщить обо всем этом, а тем более не сможет рассказать пилоты инопланетного корабля обо всем, что касается возможностей и способностей иерархов своей цивилизации. Можно еще долго приводить аргументы по этому поводу, но для любого мыслящего человека предельно ясно, что к чему, и мыслящий подобным образом человек не будет выбивать из пленных пилотов того, чего у них не может быть по определению. Пилот инопланетного космического корабля знает только как управлять космическим кораблем и как действовать в той или иной ситуации, которая может возникнуть во время и после полета, и все. Самое смешное во всем этом то что еще относительно недавно, уже после того, как осколки Луны-Фаты упали на Мидгард-Землю, с далеких планет Земель прилетали люди, чтобы раскрыть в себе новые и скрытые возможности для дальнейшего восхождения по эволюционной лестнице. Прилетали в том числе и с Ингард земли что вращается вокруг Дальше Бог солнца в чертоге расы, современное название этой звезды – Бета-Льва, одной из основных планет-земель, с которой происходила колонизация нашей Мидгард-Земли белой расой. В славяно-арийских ведах приводится повесть о Ладааде, родившемся на Ингард-Земле, который прилетел на нашу Мидгард-Землю, чтобы продолжить свое развитие и выйти на высший уровень развития. И в урочный час Ладаат изведал о восьми путях, что межзвезд лежат, как течет по ним время скоротечное. Мерный путь связал Ингард и Мидгард, миры золотых солнц в рукаве одном. Чтобы пройти сей путь, нужно побывать на множестве земель возле ярких звезд. Мидгард душу звал хороводом снов, ибо он собрал мудрость многих звезд, которую хранят обжившие тот мир». В мире, том далеком, близком к рубежу, есть источник жизни на Святой Земле. Он питает души живущих на Мидгороде. Из этого отрывка прямо следует, что на нашей Митгарде-Земле проходит завершающий этап развития после того, как ищущий пройдет все остальные этапы на других планетах-землях, и без прохождения завершающего этапа на Мидгард земле невозможно перейти даже представителям древних прародительских цивилизаций высокоразвитых цивилизаций, на высший уровень развития, уровень творения. Ведь не случайно для колонизации была выбрана именно наша планета Земля, удаленная от основных планет-земель союза цивилизаций белой расы, находящаяся на самом краю одного из четырех рукавов нашего мира, галактики, в непосредственной близости от рубежа, пространств, контролируемых темными силами, космическими социальными паразитами. К тому же превращение галактики вокруг своей оси, периодически попадающая в эти самые пекельные пределы, как говорится в славяно ведах об этих пространствах, контролируемых темными силами. Только уникальность Мидгард-Земли была причиной того, что наша планета Земля была колонизирована коалицией цивилизаций белой расы 800-600 тысяч лет тому назад, и что многие сотни тысяч лет объединенные силы цивилизаций светлых сил – тщательно оберегали тайну создания колоний на Мидгард Земле от шпионов темных сил. Наша планета Земля имеет уникальные природные свойства, необходимые для развития разумного существа до уровня Творца. Если в нашем лепестке Вселенной еще одна подобная планета Земля, я не знаю, но очень сомневаюсь, что если такие планеты Земли и были, то они до сих пор не уничтожены темными. Степенность движения нашего мира по сварге причистой было изначально, но путь его часто рубеж переходит, и боги без устали Мидгардом, храня источник жизни от всех, кто родился в пекельном мире, что в бездне глубокой. Золотые Вайтмары тот Мидгард охраняют от сил неизвестных из мрака исшедших, чтоб не творили они дел непотребных. Нежить и нелюдь и всякие бесы стремятся испить из источника жизни дабы по силе быть вровень со Сваргой. Совесть, как высший закон мироздания, велит сохранить все источники жизни, чтоб развитие в Сварге вершилось. Так наставлял Ладаада старец на его родной Ингард-Земле, поясняя ему вехи его личного восхождения по золотой лестнице развития. Из этих строк предельно ясно следует значение и роль нашей мигр земли для Светлых Сил, и причины столь долгого противостояния Светлых и Темных Сил на этой маленькой планете Земле, на окраине галактики. Темные силы пытались и пытаются получить возможность Творца для себя, не понимая простой истины. Для них это невозможно никогда. И далее, в подтверждение этому, старец ведает Ладоаду о том, что «из разных чертогов сворожьего круга на Мидгард спускались светлые боги, и каждый народом давал наставления. Для праведной жизни в темное время, когда сей рука вновь вернется ко свету» и боги и сварги вернутся к потомкам. В этом месте старец ведает лададу о так называемых днях и ночах сварога, когда рукав нашего мира при своем выращении вокруг оси попадает в пределы пекельного мира, в пределы пространств, контролируемых темными силами, социальными паразитами, начинается ночь сварога, которая заканчивается только тогда, когда рукав выходит из пределов фонных, когда начинается день сварога, Продолжительность ночей сварога зависит от времени необходимого рукаву нашей галактики на преодоление при вращении галактики вокруг своей оси области пекельного мира на то, чтобы выйти из пространств, контролируемых темными силами. Поэтому продолжительность дней и ночей сварога различна и зависит только от масштабов зон пространств, контролируемых темными и светлыми силами, так как скорость вращения нашей галактики вокруг своей оси постоянна. И еще один интересный момент. Из последнего отрывка предельно ясно следует, что светлые боги из разных чертогов Сворожьего круга появлялись на Мидгард-Земле только во время Дней Сварога. И это вполне понятно. Появление светлых богов и иерархов на Мидгард-Земле во время Ночи Сварога означало бы начало новой Звездной войны. Ведь во время Ночи Сварога Мидгард-Земля формально находится в пределах пространств, контролируемых темными силами. Хотя сам наш мир, галактика, входит в пространство, контролируемое светлыми силами. Вот такие вот парадоксы иногда случаются и в космосе. И вот что означает, когда планета Земля вращается вокруг звезды с окраины рукава. Из всего этого однозначно следует, что наша Мидгард-Земля действительно занимает особое положение среди сонмообитаемых планет-земель нашей Вселенной. Именно Вселенной, а может быть и не только нашей Вселенной-Лепестка – так как в колонизации Мидгард-Земли принимали участие светлые цивилизации не только из нашей галактики, но и из других галактик. Уже само это говорит об уникальности Мидгард-Земли. Именно из-за этой уникальности наша планета Земля на окраине галактики стала ареной непрерывной войны за нее между светлыми и темными силами уже более ста тысяч лет, после того, как темные силы узнали о Мидгард-Земле и о том, что на ней происходит. Но у темных сил никак не получалось получить доступ к источнику жизни, который наши звездные предки поместили в недра Мидгард Земли, чтобы блокировать развитие супервозможностей без необходимого уровня духовного развития. И только в местах выхода источника жизни на поверхность снимались блокировки с возможностей, но с возможностей, которые уже были у человека. Источник жизни не наделял пришедших тем, чего у них не было, а только снимал блокировки с того, что было от природы, и спало, пока человек не созрел духовно и нравственно, но об этом несколько позже. Собрав воедино собратьев-соратников, на небольшой огневидной Вайтмаре судьба их вела из Инггарда по миру, мерным путем они мчались по сварге, изведали много миров и их судьбы, и вскоре прибыли они к Митгарду. Для достижения заветной цели Ладеат собрал дружину и на небольшой огневидной Вайтмаре небольшой маточный корабль для путешествия на большие расстояния. Напоминаю, что Вайтмары – маточные корабли для перемещения на значительные расстояния по нашей галактике и по другим. Большая Вайтмара несет в себе по 144 Вайтманы, способные перемещаться в пределах нескольких дальних далей. Дальняя даль – 1,4 световых года. Так что небольшая огневидная Вайтмара – космический корабль для дальних перелетов, несущий в себе несколько десятков Вайтман, относительно небольших космических кораблей межпланетного сообщения. В любом случае серьезный космический корабль и, вне всякого сомнения, хорошо вооруженный. Как следует из текста, на этом космическом корабле Ладаат с товарищами посетил много планет Земель и вскоре прибыл на Мидгард-Землю. Все это означает, что перемещались они в пространстве со скоростью во много раз превышающей скорость света, что само по себе о многом говорит. А говорит это в первую очередь следующее. Даже техника такого уровня, когда космические корабли могут перемещаться в пространстве со скоростью во много раз больше скорости света, не дает высокого уровня развития ее создателям. Иначе зачем бы летели они на далекую планету Землю с невысоким уровнем развития, чтобы получить качественный толчок для выхода на уровень творения. Оказывается, не в технике дело, и не техника побеждает в битвах между светлыми и темными силами, а индивидуальные уровни развития тех, кто смог выйти на уровень творения. Вот такие пироги получаются. Но не только из светлых цивилизаций прилетали на Мидгард Землю с целью открытия новых возможностей, не понимая, что источник жизни не дает ничего, а только снимает блокировки с того, что у человека уже есть. Несколько дней хранители мудрости спор вели жаркий на данную тему. Стоит ли гость опускать на источник, вдруг его благость всего лишь уловка, чтобы до источника жизни добраться, дабы сотворить там негоже деяния. Ведь еще в памяти живы события, как попытались из пекла пришедшие, испить из священного жизни источника, они выдавали себя за хранителей на Мидгар, прибывших из Рады Тресветлой, что мудростью много миров озаряло. На тот факт, что источник жизни ничего никому не дарует, а только снимает блокировки с того, что есть у человека от природы, и с того, что он достиг сам при своем развитии, прямо указано в первой вести. Как только тропа привела их на место, исчез Дореслав среди деревьев священных, гость оставив у крыницы заветной. «Испилы даты из источника жизни, и силы раскрылись в нем неизведанные, кои светлыми богами от начала дарованы». От начала дарованы, в этих словах предельно ясно сказано, что источник жизни нового никому не дает. Так что надежда темных сил на то, что приникнув к источнику жизни, они получат новые сверхвозможности – полнейшее заблуждение с их стороны. Но темные силы, социальные паразиты, все меряют со своей колокольни. Считая, что если источник жизни открывает у кого-то сверхвозможности, то почему бы источнику жизни не открыть эти самые сверхвозможности и им? Они даже не понимают, что эти самые сверхвозможности есть результат развития по светлому пути в течение многих миллионов, а порой многих миллиардов лет, закрепленный в генетике носителя. И что даже если у темных получится привлечь на свою сторону носителя такой генетики, то это не значит, что такой перевертыш сможет реализовать в полную силу этот заложенный в генах потенциал. Для того, чтобы открыть в себе эти возможности, человек должен пройти определенный путь развития, подтянуть себя эволюционно к этому уровню, и тогда и только тогда возможно открыть спящие сверхвозможности. И то тогда и только тогда, когда качественный барьер между спящими возможностями и достигнутым станет значительным, как тонкий лист бумаги. А если человек не поднимет себя до необходимого уровня в конкретной жизни, даже при наличии у него спящих сверхвозможностей на уровне генетики, ничего не произойдет. Никакой качественный барьер не исчезнет, а достичь исчезновения качественного барьера можно только идя по светлому пути и подтверждение того, что это именно так. Снова можно найти в тексте славяно-арийских вед. «Как жизни источник всем силы дарует людям, богам и различным растениям, что раскрывает он в сущностях каждых, какими дарами он жизнь наделяет, в богах раскрывает он сокрытые силы, людей наделяет согласно их мыслей». Как видно из этого отрывка, источник жизни только раскрывает, но ничем новым не награждает. Все предельно ясно и понятно, но темные не могут мыслить просто и тем более ясно. Для того, чтобы в человеке раскрылись сокрытые силы, необходимо, чтобы в человеке эти сокрытые силы были уже заложены на уровне генетики, и в генетику воплотилась сущность соответствующего уровня развития. Без высокого уровня сущности в соответствующей генетике не может быть даже и речи о том, чтобы произошло какое-либо раскрытие сверхвозможностей на уровне творения вообще. И даже если в генетику с мощным потенциалом воплотится высокоразвитая сущность соответствующего уровня, но она не сможет пройти фазу разумного животного, то такая сущность никогда не сможет раскрыть свой потенциал и потенциал генетики, даже если и попадет в пределы действия источника жизни. Я с этим столкнулся совершенно случайно в 1991 году во время своих выступлений в городе Архангельске. На одном из моих выступлений после проведения мною массового сеанса с залом среди тех, кто получил чрезмерную нагрузку от моей работы, оказалась молодая женщина. Когда я вернул ее в сознание и уже был готов идти к другому человеку, нуждающемуся в моей помощи, она вновь впала в коматозное состояние. Я вернул ее в норму снова, но вновь, как только я отошел от нее на пару шагов, она сразу выключилась». Только после третьего раза я был вынужден заняться ею более основательно. Телепатически ее сущность сообщила мне, что она много мне благодарна за то, что я освободил ее из этого тупого тела. Когда мне стало понятна причина такого состояния молодой женщины, я вернул ее сущность в ее собственное тело и сказал ей, что она должна сама работать над своим телом и вывести его на соответствующий уровень и что это ее предназначение или рог. После этого я ввел эту сущность обратно в тело и не дал ей возможности выскользнуть вновь, и только тогда эта молодая женщина уже больше не впадала в коматозное состояние, и я надеюсь, что сущность смогла развернуться в этом физическом теле и выполнить свое предназначение. Как видно даже на этом примере, если в генетику, несущую в себе сверхвозможности, воплотиться сущность соответствующего уровня, это не означает, что эти возможности раскроются. Сверхвозможности, заложенные в человеке на уровне генетики, смогут раскрыться тогда и только тогда, когда воплотившаяся в эту генетику сущность соответствующего уровня сможет развиться до такого уровня, при котором исчезает совсем или истончается качественный барьер между генетикой и сущностью. Так что если у человека и заложены на генетическом уровне сверхспособности, это еще не означает, что данный человек уже обречен на обладание этими сверхспособностями. Для того, чтобы это произошло, человек должен пройти по пути развития, причем по светлому пути развития, и эволюционно развить свою сущность до уровня, заложенного на уровне генетики. Качественный барьер между генетикой и сущностью возникает после воплощения сущности в эту генетику. Сущность нарабатывает себе новое физическое тело, начиная с одной клетки и внутриутробно проходит все эволюционные стадии до того момента, когда сама сущность может согласоваться с развивающейся биомассой с человеческой генетикой. Более подробно смотрите последнее обращение к человечеству, глава 6. И такое согласование становится возможным на самом низком уровне сущности, так как развивающиеся в процессе симбиоза сущности вымерших животных могут развить биомассу с человеческой генетикой только до своего уровня, но не выше. Именно поэтому после рождения человек начинает свой жизненный путь с фазы животного. И после успешного прохождения онной продолжает свое развитие в фазе разумного животного. Если повезет, пройдя эту фазу, достигнет уровня развития собственного человека, пройдя которую получает возможность раскрыть в себе сверхвозможности – если таковые заложены на уровне генетики и приобретает шанс выйти в своем развитии на уровень творения. Темные в силу ограниченности своего понимания и мышления никак не могут въехать, что даже если они и доберутся до источника жизни, то получат от него, согласно их мыслям. А какие мысли у темных, думаю, комментировать нет надобности». Что уж точно так это то, что ничего хорошего они не получат, а превратит их источник жизни в лягушек, ибо они по своему уровню развития не стоят выше этих самых лягушек, вне зависимости от того, что они сами по этому поводу думают. Орвались темные силы к источнику жизни, конечно, не для того, чтобы раскрыть свои сверхвозможности, которых у них просто нет, а для того, чтобы нейтрализовать его действия. Заставить источник жизни не открывать заложенное в людях природой, а наоборот, закрывать наглухо эти самые сверхвозможности, чтобы никто не смог их раскрыть и в результате стать для них недосягаемым противником. Но, как говорится, хотеть не вредно. Кроме того, далеко не каждый представитель светлых сил допускался к источнику жизни, и далеко не каждый, допущенный к нему, оказывался спящим богом, у которого открываются сокрытые силы. Нужно быть спящим богом, носителем свойств и качеств созидания и пройти необходимый путь развития, чтобы это произошло. Как следует из текста Вести 1, из всех прилетевших с Ингард Земли, только ладаат был допущен к источнику жизни, и то только после тщательной проверки его готовности к этому и его понимания. Из всего этого следует весьма важный вывод. Захваченные инопланетные существа в своем большинстве являются просто пилотами, просто исследователями которые путешествуют по разным планетам Землям, согласно полученному заданию и только. Они не обладают сверхспособностями и большая точка. Конечно, они пилоты, к примеру, космических кораблей, аналогов которым нет на Мидгард-Земле, и, конечно, знают, как ими управлять, но они не знают, как их создать. И еще один момент, на котором я хотел бы заострить внимание еще раз. Ладаат со своим соратником пролетел с Ингардземли Земли на Мидгард Землю на небольшой огневидной Вайтмаре космическом корабле, способном преодолевать расстояние между галактиками в очень короткие сроки. Но несмотря на такое техническое преимущество этой цивилизации на момент прилета на Мидгард Землю, Ладаат прибыл именно на Мидгард, чтобы выйти на более высокий уровень развития, на уровень творения. Так что дело не в космических кораблях, какими совершенными они бы ни были, и дело не в пилотах, управляющих этими кораблями. Все это, конечно, хорошо, но все это ничто по сравнению с возможностями, когда человек развивается правильно и выходит на уровень творения. Ведь именно благодаря своим возможностям Бог Тарх, даже Бог, смог уничтожить флотилию военных кораблей темных сил вместе с Луной Лелей, готовых к нападению, сорвав планы темных по захвату Мидгард земли еще тогда. А ведь действовал бог Тарх силой своей мысли, а не посылал на Луну Лелю военные космические корабли, и не сбрасывал на нее фашер ядерные и термоядерные бомбы. У темных сил таких возможностей нет и не может быть, и подтверждением этому служат описания в славяно-арийских ведах планет-земель, которые были уничтожены ими. Ныне Труара пустынно без жизни, круг многогранный разорван на части, на многие иглы обрушены горы, и пепел пожарищ лежит в семь саженей. Такой же образ печальный унылый видел воркольня на рутте земле, что раньше сияло во макоши светлой. Фаш-разрушитель испарил реки, море и небо заполнили черные тучи, сквозь смрад непроглядный света луч не проходит, и жизнь не вернется в тот мир никогда. Это случилось со многими землями, где побывали враги с мира темного. Из этого текста предельно ясно, что темные силы в звездных войнах применяют только технические средства разрушения. Темные уничтожали планеты Земли в прошлом, сбрасывая на них фаши-разрушители, атомные термоядерные бомбы. Тогда становится понятна их настойчивость в отношении Мидгард-Земли. Темные силы, узнав, что на Мидгард-Земле возможен выход на принципиально другой уровень, решили получить эти сверхвозможности для самих себя, думая, что если они захватят Мидгард, то и получат доступ к этим самым сверхвозможностям. Темные своими искаженными мозгами не могут понять одной простой вещи – хотеть чего-либо и получить желаемое – две большие разницы – Аналогично их мышление проявилось в том, как они подчеркивали и подчеркивают то, что они относятся к элите. Раньше на Мидгард земле элиту составляли люди, достигшие высоких уровней развития. Вокруг их голов появлялись изумительные по своей красоте структуры, которые могли видеть многие в виде свечения. Темные же, создав из природных кристаллов нечто подобное в виде короны и выдрузив ее на свои головы, считали, что они тем самым подтверждают свою принадлежность к элите. Логика на уровне детского сада. Какими бы красивыми ни были короны, они остаются всего-навсего ювелирными украшениями и ничем более. Короны всего лишь жалкое подражание. Корону может одеть на голову любой человек, захватив ее в бою и убив или отняв ее у предыдущего владельца, но от напяливания короны на голову ничего в ней не прибавится. Такими атрибутами темные пытались создать видимость для подчиненных народов своего права быть элитой, и со временем у этой псевдоэлиты это получилось. Долгое время народы преклонялись перед носителями корон. Уже никто не помнил, что у истинной элиты народа на головах сияли структуры, а не ювелирные украшения. И что самое главное, истинная элита расценивала свое положение – как ответственность за свои народы, за их благополучие и процветание стран, а не как средство личного обогащения и личного беспредела по отношению к своим народам. И это весьма существенная разница между истинной элитой и псевдоэлитой. Социальные паразиты, уничтожая истинную элиту всеми силами, старались быть на нее похожими, но понимали невозможность этого в силу ограниченности своего ума весьма примитивно. Они пытались искусственно воспроизвести внешнюю форму не понимая внутреннего содержания. Это во-первых. А во-вторых, они таким образом пытались обманывать и обманывали народы, используя все тот же пресловутый эффект кукушки. Темные всегда были хорошими мастерами по камуфляжу, и что самое досадное во всем этом, так это то, что практически всегда народы покупались на это. И как следствие всего этого, когда во время последней ночи Сварога Темные силы все-таки захватили контроль над Мидгард-Землей, они создали паразитический социальный организм, мировоззрение которого навязало людям псевдопредставления. И согласно этим псевдопредставлениям и понятиям, люди убеждены, что все жители других планет Земель изначально выше землян по всем понятиям, в том числе и своим возможностям. Что земляне примитивны, никуда и ни на что не годятся». Навязанные духовные учения превращают людей в рабов духовных, внушая людям, что они грешны даже фактам своего рождения, и что они должны обреченные и смиренно принимать свою рабскую долю. При такой менталитете неудивительно, что люди принимают на веру всякий бред. Действительно, после тысячелетнего промывания мозгов и уничтожения носителей альфа-генетики сильных людей, после тысячелетнего царствования социальных паразитов, Цивилизация Мидгард-Земли находится на весьма примитивной фазе развития машинной цивилизации. Но многие народы остались носителями невероятных возможностей и способностей, которые находятся в состоянии спячки и могут выйти из зоны только при правильном развитии. А для этого должно поменяться мировоззрение. Без этого невероятные возможности, которые находятся в состоянии спячки, так и останутся спящими. Спящие боги так и останутся спящими. И даже если все проснутся, это не значит, что все являются спящими богами. Только при определенном соединении определенных генов их носитель является спящим богом. Но для того, чтобы гены спящих богов могли пробудиться, необходимо, чтобы в такую генетику воплотилась сущность соответствующего уровня. Но для того, чтобы воплотившаяся сущность смогла пробудить спящего бога, необходимо, чтобы сущность достигла определенного уровня развития, иначе никакого пробуждения не произойдет вообще. Все очень просто и очень сложно в то же самое время. Но именно на Мидгард-Земле существуют условия для пробуждения спящих богов. Именно на Мидгард-Земле есть носители генетики спящих богов, а подавляющее число из тех, кто прилетал и прилетает на Мидгард-Землю с других планет Земель, не имеет ничего подобного. Так что надежды спецслужб США и не только на то, что в результате гибридизации инопланетян и землян можно получить сверхвозможности, не имеют под собой никакого основания. У многих людей белой расы в особенности, эти самые сверхвозможности уже заложены на уровне генетики и находятся в спящем состоянии, но даже у носителей таких возможностей они будут спать до тех пор, пока они не достигнут уровня развития, при котором эти сверхвозможности смогут пробудиться от сна. После того, что натворили на Мидгардземле высшая каста Антлани Атлантиды в прошлом, в результате чего произошла планетарная катастрофа, и цивилизация Мидгардземли была отброшена на уровень Каменного века, спасшие от гибели Мидгардземлю светлые иерархи блокировали появление сверхвозможностей у их носителей до тех пор, пока генетические носители этих сверхвозможностей – не выйдут на уровень космического уровня развития, полностью завершив планетарный цикл развития. сверхсекретной базе рядом с Саусалета пытались получить у похищенных детей именно сверхвозможности в интересах США и мира во всем мире, путем инопланетных имплантов и создания и выращивания гибридов между человеческой расой и инопланетными. От имплантов погибали многие дети. Большинство выживших испытывали постоянные боли и осознавали свое уродство, но добродетельные дяденьки и тетеньки вместо погибших в этих варварских экспериментах получали новых детей, а на страдания выживших детей не обращали внимания. Если у выживших детей не проявлялось ничего из ожидаемого, а это подавляющее большинство случаев, детей просто уничтожали, как отработанный материал. А тех, у кого появлялось хоть что-нибудь, изучали и искали применение в мирных целях этим возможностям. Многие дети после имплантам внешне трансформировались и были навсегда обречены стать пленниками этой базы. Но возможности у выживших детей открывались не от имплантов, а от стресса и шока. Частично открывались спящие возможности на уровне генетики. Великие экспериментаторы при этом ни малейшего представления не имели о том, что и почему происходит. К сожалению, подобные вещи происходят не только в США, но и во многих других странах мира, в том числе и в России. После того, как в 1995 году все сущности на планетарных уровнях Мидгард-Земли были освобождены от кармы и желающие были возвращены на свои родные планеты, а взамен пришли новые сущности-добровольцы, на Мидгард-Земле стало рождаться значительно больше детей Индиго, как не совсем удачно окрестили одаренных паранормальными способностями детей. И буквально сразу на таких детей началась охота, как спецслужб, так и церкви, и различных религиозных сект. И всем им нет дело до детей, до того, что их просто-напросто уродуют, превращая в слепое оружие для своих, очень часто далеко не благородных целей. Особенно уродуют детей церковь, внушая детям со сверхвозможностями, что через них Господь Бог показывает людям свою силу, что они только сосуды для божественного проявления, что сами они ничтожные рабы, которые должны быть счастливы только от того, что Господь Бог выбрал их для демонстрации через них своей силы, а верующие, увидев демонстрацию через детей чудес, убеждаются в его существовании. Церковь всегда так поступала. Одаренных паранормальными способностями людей церковники привлекали в лона церкви, и исходящие от них чудесные деяния приписывали Всевышнему, а самих их со временем причисляли к лику святых. А всех тех, кто не хотел одевать рясу, объявляли ведьмами и колдунами, и сжигали на кострах при скоплениях народа, объясняя, что через очистительный огонь они спасают души заблудших овец Господа Бога из лап самого дьявола. Все-таки невежество и незнание инструменты социальных паразитов, ведь именно толпы невежественных фанатиков христиан, наускиваемые духовными учителями, уничтожали бесценные хранилища книг, манускриптов, пергаментов, папирусов в библиотеках. Ведь именно толпы невежественных фанатиков-христиан, наускиваемые духовными учителями, уничтожали бесценные хранилища книг, манускриптов, пергаментов, папирусов в библиотеках Александрии, последователи культа Азириса, что в принципе мало чем отличается от христианства, Рима, Венеции и других городов. Социальные паразиты способны царствовать только там, где царит невежество и правят животные инстинкты. Как досадно, что все это происходит и в 21 веке. Псевдонаука официально объявила о своей несостоятельности. Но самое любопытное во всем этом, то что люди даже не поняли этого. Вот до такой степени промыты у людей мозги. Ведь когда ученый мир официально объявляет о том, что ему кое-что известно только о 10% материи Вселенной, на это никто даже не среагировал. А жаль, следовало бы спросить об этом у ученого мира. Ведь именно благодаря невежеству науки Мидгард-земля уже сколько раз была на грани гибели. Именно научные разработки, внедренные в сельское хозяйство, привели к тому, что многие возделываемые земли превратились в бесплодные пустыни, на которых уже ничего не растет. Воды океанов отравлены и так далее и тому подобное. Если это научный прогресс, то кому нужен такой прогресс? А ведь есть путь гармоничного взаимодействия человека и природы, когда человек получает то, что ему нужно для жизни, и природа не уничтожается. Только жрецы от науки не хотят такого развития событий, ибо им в новом мире нет места, а они не хотят терять свои позиции, несмотря на то, что эти позиции ведут к гибели планеты и их самих. Но это особый разговор. После всех этих событий спецслужбы США проводили нас со Светланой под кодом инопланетяне в человеческих телах а Светлану прозвали «летающей женщиной». Вот такие вот блины получаются. Самое удивительное во всем этом – то, как сильно социальные паразиты смогли изменить сознание и мышление людей в последнюю ночь сварога. Люди, одаренные от природы, вместо того, чтобы начинать развивать и изучать свой дар, как необходимо развивать и изучать любой другой дар или способность, начинают чувствовать и вести себя как избранные и как боги. В этом им сознательно или нет помогают и окружающие. В результате этого зародыши сверхвозможностей из-за безграмотных действий их благодетелей или навсегда так и остаются в стадии зародыша, или эти зародыши исчезают зачастую вместе со своими носителями. И исчезают не в смысле, что их похищают инопланетяне, а в том, что носители задатков сверхвозможностей умирают сами вследствие неправильного применения этих самых задатков. А ведь чего они могли бы достичь, если бы не было этой дурости, привнесенной в сознание людей социальными паразитами? Сколько человек могло бы выйти на уровень творения? А этого не происходит, к великому сожалению. Но без осмысления и развития дара это невозможно. Ничего не существует в готовом виде. И требуется огромный кропотливый труд, чтобы из природных задатков появился настоящий дар. И что самое главное, понимание. У меня самого все происходило именно так. По мере моего понимания и изучения своих возможностей, появилось и понимание происходящего со мной до того, как я стал осознавать наличие у меня странностей. Когда я был студентом и только-только начал осмысливать, что происходящее со мной не происходит с другими, со мной происходили весьма странные вещи, которым тогда я не мог дать объяснение. Вот один из примеров странностей в моей жизни. Чтобы успеть к занятиям к 8 часам утра в университет, я вставал в 6.30 каждое утро, как, впрочем, и все остальные, кто не опаздывал на занятия. В этом как раз-то ничего необычного нет. Необычно было то, что когда я просыпался в 6.30 утра, меня начинал бить озноб, причем озноб такой сильный, что зуб на зуб не попадал, в самом прямом смысле этого слова. Первым делом я быстренько-быстренько оказывался на кухне, зажигал газ на всю катушку и протягивал свои руки над горящим пламенем и чувствовал, как горячие потоки воздуха просто возвращают тепло в тело. После чего я ставил чайник на газовую плиту, и когда вода закипала, наливал себе литровую чашку чая и, естественно, ее выпивал. Только после этого мой озноб проходил. Я чувствовал, как тепло проникает в каждую мою клеточку и наступает спокойствие. Это происходило со мной и летом, и зимой, и весной, и осенью. И что самое интересное, так это то, что вне зависимости от сезона года, когда мне не нужно было вставать рано, и я мог позволить себе немного поваляться, и вставал в 8.30 утра, 9 утра, ничего подобного не происходило. Если у кого-то возникнет мысль, что я родился на юге, и в силу этого такой нежный, вынужден разочаровать. Зимой на югах, точнее на Северном Кавказе, на кавказских минеральных водах собачий холод. И хотя на водах зимой мороз в минус 25-30 градусов редкость, и большая часть поздней осени и зимы температура гуляет около нуля, то минус 2 градуса Цельсия, то минус 3, а то и просто 0 градусов. Но при всем при этом почти стопроцентная влажность и сильный порывистый ветер с Каспия. Поэтому какую одежду не одевай, ветер все выдувал. И когда зимой на минеральные воды проезжали сибиряки, то они замерзали тогда, когда мы, жители, чувствовали себя совершенно спокойно и даже не думали мерзнуть. Когда я начал учиться в Харькове, меня даже удивляло, насколько харьковчане мерзляки. При минус 18 градусах Цельсия они укутывались в теплую одежду с головы до пяток, а мне было жарко даже в теплом пальто, и я ходил в осеннем плаще, и это вызывало удивление у моих сокурсников. Они даже сначала думали, что у меня нет более теплой одежды, как у южанина, но вскоре выяснилось, что дело не в этом, а в том, что курортная погода меня очень хорошо закалила. Не надо было и в проруб нырять. Кстати, о прорубях. Я в проруби не нырял, но нередко зимой мы, мальчишки, когда выпадал снег и замерзали озера и пруды, пользуясь моментом, катались на санках, на лыжах или просто играли. И периодически тонкий лед проламывался, а мои ноги оказывались в ледяной воде. Правда, глубже, чем по колено, я не проваливался под лед. Но выбравшись из такой купеля, я снимал на морозе и под ветром свою обувь, носки, выливал из ботинок воду, отжимал носки, а потом все одевал обратно и после этого отправлялся домой. А иногда продолжал играться и дальше. Очень уж не хотелось упускать момент, когда вокруг снег и можно покататься. Иногда в результате таких экспериментов я получал простуду, но далеко не каждый раз. А теперь пора вернуться от детских воспоминаний к явлению, о котором я упомянул. Долгое время для меня была непонятной причина такого моего замерзания при раннем просыпании утром. Только потом, когда я уже начал кое-что понимать в происходящем и не только со мной, я понял причину этого явления. Во время сна моя сущность, как и сущности всех остальных людей, покидает физическое тело и отправляется на другие уровни. При этом моя сущность еще и работала, когда я спал и часто уходила и далеко и надолго, и затрачивала на все это много потенциала. Как следствие этого, мое физическое тело остывало, и температура его сильно понижалась. К сожалению, я не сообразил тогда мерить температуру своего тела, но судя по информации о людях, побывавших в состоянии клинической смерти, после их возвращения к жизни, температура их физических тел всегда ниже нормы и составляет от 30 до 34 градусов по Цельсию. Их тела просто не успевали остыть до более низкой температуры так как из состояния клинической смерти чаще всего выводят в первые 7-9 минут. Так вот, вернувшихся к жизни людей трясет озноб, который так часто тряс меня, если я просыпался раньше времени, когда моя сущность, вернувшись в свое физическое тело, после своего очередного путешествия по другим уровням и мирам, не успевала разогреть физическое тело до нормальной температуры. У каждого человека свои биологические часы. И поэтому, когда мы все живем по распорядку, придуманному для всех, то в большей или меньшей степени можем выпадать из этого распорядка. Так уж получилось, что и в школу, и в университет я ходил в первую смену, и поэтому приходилось вставать в 6.30. В этом нет ничего страшного. Я могу встать без проблем в любое время, и в 5 часов утра, и в 4 часа утра. В детстве летом мы с соседом по лестничной площадке Юрой вставали в 4-5 утра и шли довольно-таки долго пешком с удочками на рыбалку ловить карасей. Нас никто не заставлял, но желание порыбачить брало вверх над желанием законно поваляться во время летних каникул. Но это не меняет сути самого явления внутренних биологических часов». И если в детстве моя сущность во время сна не лазила далеко, то когда я учился в университете, моя сущность, не спрашивая у меня разрешения, искала себе приключения вдали от своего физического тела, и последнее успевала довольно-таки сильно остыть. Только позже, когда я уже многое понял и начал изменять и перестраивать себя направо и налево, все эти явления прекратились. И прекратились не потому, что моя сущность перестала работать, когда мое физическое тело спит, а потому что я весьма сильно изменил и свою сущность, и свое физическое тело. Это во-первых. А во-вторых, я все сделал так, что по проблемам, уже мною решенным, отправлялась не моя сущность, а мой дубль. Причем мои дубли отправлялись по делам не только ночью, когда мое физическое тело спит, но и днем. И одновременно может быть задействовано неограниченное число моих дублей, которые, как трудолюбивые пчелки, выполнив свое задание, возвращаются в свой улей, то бишь в меня и приносят информацию о сделанном ине. Ко всему прочему, я создаю свои дубли так, что они имеют свой независимый разум, только в пределах необходимых для решения комплексных задач. Выполнив нужное задание, мои дубли возвращаются и сливаются со мной, добавляя к моему уже существующему опыту некоторые локальные нюансы, и тем самым обогащая опыт. И при всем при этом у меня освобождается уйма времени даже для того, чтобы повалять дурака. Иначе бы рутина однотипных задач, которые мне пришлось бы решать, затянула бы меня не хуже трясины, да так, что я никогда бы не смог задуматься над чем-то новым и двинуться дальше. Иногда в моем случае, по крайней мере, нахождение выхода из, казалось бы, безвыходной ситуации, открывало мне новые горизонты развития, о которых я даже не подозревал. Просто мы порой сами себе ставим преграды, которым сами же приписываем категорию непреодолимых, или социум нам навязывает такое положение вещей, и мы слепо верим этому социуму, подчиняясь мнению большинства. И что самое страшное, даже не пытаемся попробовать. Я не призываю к отрицанию всего, но всегда необходимо подходить к решению задач непредвзято. Никогда нельзя примерять старые штанишки, какими бы красивыми и удобными они ни были для нас, с совершенно новым явлением и понятием. Это равносильно тому, что с помощью обычной линейки измерять длину волны. Вроде бы и там, и там миллиметры, сантиметры, метры, километры и их производные, но если попробовать измерить длину волны линейкой, ничего не получится. Значит ли это, что волны не существуют, так как их нельзя померить с помощью линейки? Конечно же нет, а ведь многие природные явления отличаются от привычных для нас, от тех, с которыми мы привыкли сталкиваться в повседневной жизни. И отличаются гораздо больше, чем электромагнитные волны отличаются от кубика, с его длиной, высотой и шириной. И об этом не стоит забывать, иначе мы окажемся в плену собственных иллюзий и рукотворных преград. Меня всегда удивляли люди, наделенные от природы каким-то даром, и удивляли не своими природными данными, хотя это и весьма интересно, а тем, как эти люди относились к тому, что они получили от природы или по воле Его Величества случая. Под последним я понимаю обретение человеком необычных способностей в результате какого-либо несчастного случая, после клинической смерти или сильного эмоционального потрясения. Так вот, удивляло меня в них то, что никто, по крайней мере из тех, с кем встречался я, даже не задумывались о том, чтобы выяснить природу своего дара, никто не пытался осмыслить, что и каким образом происходит, как можно развить свой дар. Все просто использовали его вслепую, очень часто быстрее или медленнее разрушая свой дар и самого себя. Пример других ничему их не научил. Такие люди всегда считали, что подобное может случиться с кем угодно, только не с ними. И с ними это случилось. Любой талант, дар – это как необработанный алмаз. Ни блеска, ни красоты. И только после того, как природный алмаз обрабатывается, на нем появляются грани. И чем больше таких граней, тем красивей бриллиант, тем больше он сверкает. Природный дар сродни необработанному алмазу. Дар нужно отполировать, нанести на него грани, и тогда, и только тогда он засверкает в своем истинном великолепии. И я не нахожу всему этому другого объяснения, как влияние на них паразитического менталитета. Да, да, именно влияние паразитической социальной системы, которая внушает людям потребительский подход ко всему. Если что-то и есть у человека, его талант, дар, так это от Господа Бога а у Бога все само совершенство. Хотя многие даже не задумываются над этим абсурдом. Многие сразу пожелают возразить на такое умозаключение. Но не стоит спешить. И подтверждением этому служат не мои слова, а текст Ветхого Завета, в котором черным по белому написано, что Господь Бог создал человека по своему образу и подобию. Если Господь Бог создал человека по своему образу и подобию, то тогда почему у людей проявляется столько низменных качеств и проявлений? Значит копии Господа Бога далеки от совершенства, а это означает, что и сам оригинал такой же далек от совершенства, ведь созданный по образу и подобию человек должен быть тождественен оригиналу, иначе это не по образу и подобию. Такой очевидный аллогизм и этот аллогизм никто не видит или не хочет видеть, но этот самый аллогизм продолжает делать свое грязное дело. Люди, обладающие паранормальными способностями, начинают считать себя избранными и наиболее приближенными к Богу, который наделил их щедрее, чем всех остальных своими возможностями. И ничего не делают с этим природным даром, обрекая себя на невежество и саморазрушение. Я вновь немного увлекся описанием своего миропонимания, и пора вернуться к повествованию. Иксфайлы Сан-Франциско для многих покажутся невероятными, но если бы люди знали всю правду, то они были бы потрясены неизмеримо больше, чем этими событиями. Поэтому возвращаюсь к своей рутине, которая для многих кажется по меньшей мере фантастической. Что-то происходящее с нами каждый день для нас со Светланой действительно стало рутиной, но периодически происходили события, которые удивляли и нас, но об этом позже. На этом пока все, продолжение следует, подписывайтесь на наш канал, всего доброго.